Здравствуйте! Сегодня такой волнительный для меня день, потому что я и вся моя группа сертифицируемся как профессиональные коучи в школе Аллы Занепровской и Каша. Я обучалась онлайн и поначалу мне казалось, что онлайн-обучение, ну, возможно, не даст тех результатов, которые я привыкла получать в формате офлайн, Находясь лицом к лицу с преподавателем, с одногруппниками. Однако профессионализм, высокое качество подготовки, быстрое реагирование на какие-то запросы и потребности Алы и ее команды позволили мне получить реально крутое обучение. Я очень рада, что пять месяцев своей жизни вложила в этот интересный процесс. И теперь я профессиональный коуч, и я очень рада этому.